Драгоценные металлы, как вы считаете, штука выгодная? Драгоценная, плохо ж не должно быть? А вы все сразу заметили и запомнили, да? Так сколько было? 0,6. 0,6. Реальный или, или номинальный? Реальный. Ну да, вернее, слушайте, кто-то дослушает, приятно. Варианты, которые позволяют нам инвестировать в драгоценные металлы. слитки. Все видели, некоторые держали. ОМС, многие не знают, что это такое. Это безличные металлические счета. В банке вы открываете счет в долларах, евро и там в чем-то еще. И можно открыть счет в граммах. В граммах, да, металлов. Приходите со своими деньгами, долларами евро, и говорите, я хочу купить вот на них. Вам по той цене, по которой сегодня котируется там, в золото, в золото и счет и вот столько-то грамм начисляют. Там никаких процентов не будет, вы просто, ну, как бы, опосредованно, получается, владеете. Ну и, конечно, есть фонды. И, конечно, про все мы это коротко поговорим. Какие цели? Вот в отличие от акций или облигаций, за которыми, напоминаю, стоит бизнес, да, которым мы одолжили, и он нам платит в виде купонов по облигациях или мы в нем участвуем, хоть не в управлении, но имеем долю, вот золото само по себе ничего не генерит, ни, ни, от него не нужно ждать дополнительной доходности, кроме как э, спекулятивный, что оно подрастет, станет вдруг в будущем больше. Или оно может, как я уже говорил, да, деньги могут стать меньше стоить, и тогда в, в более дешевых деньгах, подешевевших деньгах цена золота вырастет. Но это не вы заработали, а скажем, сохранили. То есть Это скорее инструмент ну, сохранения. Но физическое, когда мы говорим про слитки, это всегда речь про, э, ну, как бы взял в карман и поехал, да, поэтому такие национальности, как там евреи, как цыгане, очень любят такая, такую вещь, то есть с собой и поехал обустраиваться в другой стране, где, потому что, ну, вот весь капитал с собой, ну, женщины любят, да. Кроме эстетической составляющей, ну, есть чем уйти, в конце концов, если этого будет много, а металл будет действительно драгоценный. Да? А, вот так была цена на золото с начала нашего века, что может нам дать повод призадуматься, а не вложить ли хорошую часть наших потенциальных инвестиций в золото. Потому что растет неплохо. Вот эта цена 300, это за тройскую унцию золото традиционно котируется в долларах, за тройскую это 300. 1,1 грамма примерно. И при этом мы видим, что она взлетала тут до 1900 в году, где-то в 11-13, в 11, -м, -м, в 11 да, там два таких пика. А в прошлом году, в августе, она достигла там, ну, внутри без закрытия серии было 2,090. А сейчас торгуется где-то 1730. Ну, может, пока мы сегодня разговаривали, что-то изменилось. А, все бы ничего, но если мы возьмем длинный интервал, то увидим что 850 цена достигала в 80-м году и потом только где-то в 2007 году пришла к этим значениям. То есть те, кто купил вот здесь, они этот металл не очень-то любили, наверное. Все очень долго. Не Скорее не дождались, да, тут держать столько убыток. А если мы вспомним, что у доллара есть инфляция и скорректированную инфляцию, то есть что 850 долларов предыдущих стоило в 80 году, то мы поймем, что оно тогда уже стоило больше полутора тысяч за унцию, и сейчас стоит 1700 с чем-то. То есть, в общем-то, если и дождались, то вот два, два варианта, два момента было выйти, ну, без потерь, но без прибыли. То есть, вот на таком горизонте вроде как бы и не очень. Но золото, повторюсь, вот когда инфляционное ожидание, а сейчас есть такая опасность, да, когда печатают центробанки большое количество вливаний, и монетарная политика проводится мягкая, то есть дешевые процентные ставки низкие, деньги дешевые, то есть риск того, что они начнут обесцениваться не теми темпами, которые мы видели, там 1,4, 1,7, а большими. И тогда покупка золота, ну, или, так, металлов, или в принципе коммодити с товарных активов может иметь какой-то смысл. У нас банки предлагают, то есть ограниченное количество, я с инфобанка взял такую информацию, как статья, с какими там металлами работают, с какими нет, если вы вдруг все-таки решите, но я вас скорее разубежу. Значит, во-первых, нужно понимать, что у нас, ну, у каждому слитку должен быть сертификат, что это такое-то золото, такой-то пробы, нашим нацбанком там оно проверено, и номерной слиток и так далее. И если вы с ним пойдете в какой-то другой банк, то вам скажут по цене лома или экспертиза, то есть этот сертификат там где-нибудь в России не признают, не потому что языка не знают русского, а потому что для них это не не их золото и нужно проверять, то есть вы потеряете, если захотите куда-то или по цене лома, да. если вы им орехи будете колоть, то вам тоже скажут, во-первых, от скола от ореха там что-нибудь повреждение и отпечатки пальцев, то есть это скорее ну, такой красивый, там интересный подарок, но как инвестиция скорее нет. И во многом вот почему. Вот эта цена не актуальна. Я поленился обновить этот слайд с прошлого мероприятия, но суть не меняется. Это не то, что я подбирал. спред, Я взял где-то там что там 5 грамм. Почем покупают, почем продают. И увидел, что если вот купить было 5 грамм, нужно было там 899 рублей. А потом вы решили, позвонили супругу или супруге, и вам говорят, нет, что-то я слышал, что не надо в слитках покупать. И вы думаете, надо домой с деньгами прийти, то вы сразу уже... Потеряли, продали за 809 только там, потеряли 11,1%. А по плате какая-то сумасшедшая там, да, 368 и 624. То есть спред, разница между ценой и покупкой диктуется банком. И вот по какой цене выставили, по той покупай и продавай. Поэтому это тот шаг, который нужно, если делать неосознанно и понимая, что потом вы скорее Понесете, ну, вот этот спред ляжет на вас, понятно, что убытки, да? Если мы возьмем обычные металлические счета на то же время примерно, то там спред уже был значительно гуманнее, ну, если это применимо, и То есть, если золото или платина подросли там на 2,4-3,8%, вы еще ничего не заработали. Вы только отбили там комиссию банка, понимаете, да? Ну, и, соответственно, точно так же, как мы смотрели акции, облигации, там, Недвижимость, фонды, можно также через ETF купить золото. Вот этот тикер GLD самый большой, там больше 11 миллиардов под стоимость активов под управлением 178, но ну сейчас он там где-то 162, наверное, торгуется. Золото сильно припало с начала года, ну или с августа прошлого, скажем, как я говорил, было 290, но, соответственно, это доступно и это дешево купили и сейчас же продали по этой же цене. Никакого, то есть там Честная цена, назовем так. Нету вот этой вот разницы. Это из разряда курсы валют. Вы Смотрите там на бирже. Происходят да, да, торги с 10 до 13. Вот у нас. Вы понимаете, какой курс сейчас, и вы видите, что банки вам продают со своей маржой там в плюс, а у вас покупают чуть меньше, чтобы могли продать на бирже и свое заработать.